За что ценят мужчины женщину? Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Елена Алексеева, и сегодня мы с вами об этом поговорим. Мне очень нравится общаться с мужчинами, задавать им вопросы, проводить эксперименты и исследования, интервью. И мне удалось брать на, в разных странах, на разных языках у мужчин интервью у Достаточно успешных и достаточно э, таких, которые прожили уже со своей женой 30-40 лет. Это очень интересные высказывания. И э, самое, самое большее, что, наверное, рвет шаблоны, да, к которым мы привыкли. Очень многие женщины считают своей ценностью красоту. Ну, я, конечно, не за то, чтобы она в пижаме там... Э, делала в, в, в своей фотографии и ставила в соцсети? Нет, конечно. То есть уважить, уважение к публике в соцсетях, конечно, нужно быть одетой и в прическа, и накрашены Это однозначно. Но о, реально рвет шаблоны то, что о, говорят мужчины, совершенно не знающие друг друга, даже не знающие языка друг друга, да, которые не могут договориться. А основная Тенденция в том, что они, выбирая женщину, смотрят на ее настроение, на ее энергию, которую она транслирует, на ее состояние радости и на ее состояние счастья. Вот на это смотрят мужчины, когда они понимают, что это будет моя жена. И когда я задавала вопросы разным совершенно мужчинам, сколько времени вам понадобилось, чтобы понять, что вот эта женщина будет вашей женой. Большинство из них говорят 15 минут, ну, редкие исключения, кто-то говорит 20 минут. Но большинство женщин думают, что мужчине нужно там несколько лет, чтобы принять это решение, будет ли эта женщина его женой или нет. Представьте, женщины, в каких убеждениях мы с вами пребываем, да? мы думаем, что нужна красота, и только мы думаем, что нужно, нужно ждать годами, чтобы мужчина понял, что это его женщина и наконец-то позвал вас замуж. И на самом деле в реальности все обстоит не так. Почему не так? Потому что мужчину мы вот первые 15 минут либо включаем, либо не включаем. Это точно так же, как сегодня столько всяких интересных каналов, столько интересных страниц в соцсетях. И каждый пользователь, который там в соцсетях зашел на какую-то новую страницу, какую-то новую группу, он тратит буквально 15 секунд, чтобы понять, я здесь остаюсь, мне здесь интересно. Или я ухожу, мне здесь неинтересно, не да, то есть это играет и цвет, и форма, и буквы, и энергия, которая в этом пространстве присутствует автора, да, энергия автора, то есть мы с мужчинами примерно приблизительно так же, но только 15 минут вместо 15 секунд, да? Мужчина действительно работают в формате «хочу-не хочу», то есть это у нас у женщин есть слово «надо-не надо», да, то есть вот мы через силу надо делать, надо погладить одежду, надо сделать э, детьми уроки, надо э, пойти на работу, надо. Мы живем в формате «надо». Мужчины не могут жить в формате «надо». Э, простой такой банальный пример, что женщина может изобразить 85 оргазмов во время секса, если даже их нет. Она может их сыграть. Мужчина не может их сыграть. То есть если у него не поднимается, у него не поднимается. У него только два варианта. Хочу и не хочу. У него нет никакого надо. У женщины есть надо, и она в случае надо может сыграть роль. А у мужчин нет этого. Это, кстати, является причиной того, что мужчины сливаются без объяснения причин. Ну, как он может объяснить женщине причину, что у меня не поднимается? Да? Ну, или ты меня не вдохновила? То есть это очень жестковато звучит, как минимум. И поэтому э, мужчины просто предпочитают уйти, потому что женщины ну, не поймут. То есть не поймут, у женщин картина мира строится на слове «надо». А у мужчины она не, изначально по природе его не может строиться на, э, на слове «надо». У него только «хочу» или «не хочу». И поэтому наша задача женщин именно вовлечь мужчину вот в эти 15 минут. То есть если нам это удалось... Значит, мы выигрываем, мужчина дальше будет совершать свои поступки, стараться пригласить на свидание, стараться подарить цветы, совершать подвиги и так далее. Если мы не вовлекли, то все, мужчина исчезает, какой бы он хороший не был. Я знаю, девушек сейчас, ну, большинство ухаживают за собой, да, сейчас и много всяких зарядок, и йоги, и цигун, и пилатесы, и что только нету, да, девушки делают гимнастики для лица, гимнастики для там всего, берегут себя, кушают больше фруктов, меньше употребляют алкоголя, да, в сравнении с мужчинами не все некоторые уже бросили курить да? то есть э, вот такие вот моменты что все-таки женщины берегут себя лучше и женщины выглядят очень хорошо мужчины сейчас не выглядят но э, вот это конечно похвально да, что женщины выглядят берегут себя да? но кроме того что внешний вид кроме того, что внешний вид вот прямо на, на весах перетягивает, Вне, вот внешний вид тут, э, энергия тут, да? энергия перетягивает. То есть, если женщина шикарно выглядит, вот просто приду такой пример, просто шикарно выглядит, да там ухаживает за собой, я не знаю, там 500 евро в месяц э, тратит на себя, э, на массажи, на спа, на, на маникюры, педикюры, прическу и так далее. Да? Даже при этом... Даже при этом, да, внутри у нее накопились обиды, может быть, еще на родителей с детства, она их не проработала, они э, продолжают ее мучить, эти обиды, уже обиды на бывших мужчин, они тоже продолжают ее мучить, она их не прожила, э, у нее какие-то обиды, что-то не складывается на работе, там, шеф сегодня ее поругал, допустим, или там сказал, что понизить зарплату, еще какие-то моменты. Да? Это тоже все накапливается, накапливается, накапливается. Такой большой снежный ком. Да? И вот э, она очень хорошо выглядит, но вот внутри у нее э, ну, кошки скребут, да? как говорят такую фразу. Э, недостаточно позитивный э, настрой у нее. Мужчины это чувствуют. Мужчина это чувствует, потому что она вот этот настрой, она его излучает, транслирует вокруг себя. И мужчина, рядом с ней находясь, он понимает, вот с этой женщиной мне комфортно, а с этой женщиной мне некомфортно. Вот с этой хочу, с этой не хочу. То есть у них такая простая природа. Да? И женщина, которая в хорошем настроении, которая проработала все свои обиды, страхи, уже отпустила всех предыдущих мужчин. У нее снова есть уважение к мужчинам. Она снова видит ценность в отношениях. Она э, умеет шутить, она умеет уважительно разговаривать с мужчиной. Она понимает вот эту фразу из снизу, да, чтобы сделать комплимент снизу. Э, она умеет мужчину поставить на пьедестал, да. Она умеет дать ему почувствовать э, счастливым себя. Мужчина рядом с такой женщиной чувствует себя комфортно. И она может быть с какими-то недостатками. У нее может быть лишний вес. У нее могут быть морщинки. Я не знаю, кнопушки рыжие волосы, э, кривые ноги. Э, может быть, еще что-то, но только из-за того, что она умеет использовать инструмент, говорить, как Шахразада да, умела использовать, ее выберут из тысячи женщин. Вот из миллиона даже женщин мужчина выберет ее. То есть она сразу получает беспроигрышную ситуацию. И это очень важно. Да? То есть На сегодняшний день хорошо выглядящих женщин ну просто море. Ну просто море. Сегодня какую женщину не возьми, у каждой есть целый шифонерчик красивых платьев. Если надо идти на свидание, она обязательно будет шикарно выглядеть. И сходит, сделает маникюры, глазки, губки накрасит, прическу сделает. То есть внешний вид у нас на сегодняшний день – это большая конкуренция. А вот когда вы умеете правильно Коммуницировать с людьми, когда вы умеете правильно общаться, понимаете природу мужчины и как правильно с ним разговаривать, как правильно давать комплименты, вот это вот на сегодняшний день, к сожалению, редкость. И когда женщина умеет вот этим владеть, то она становится вне конкуренции. Просто реально, сколько бы ей лет не было, хоть 80, и будет там на планете 5 мужчин, она из этих пяти выберет лучшего. И все пять будут в нее влюблены, это прям гарантированно, потому что речь – это очень мощный инструмент. Мало того, знать и разговаривать на своем языке, нужно еще уметь применять правильные слова, правильно фразы, уметь э, использовать эти фразы, потому что они реально могут быть и пи хуже пистолета, и кирпичами, и камнями, просто слова, да? жесткие слова, слова критики, они реально приносят боль, они, э, нету на физическом теле крови и боли, но идет ощущение, что больно от таких слов. Да? Точно так же сладкие слова Шахразады, да? они становятся тоже оружием, то есть Шахразада могла решить любую проблему, даже в формате политики, были такие женщины, великие женщины, которые могли повлиять на своего мужа таким образом, не заставляя его не с позиции сверху а на своего мужа, там, царя или короля, и менялись законы в веках благодаря таким женщинам, благодаря тому, что они увидели, что вот этот закон несправедливый, его нужно поменять. Ну и что, что он был там последние 500 лет, и его передавали из поколения в поколение этот закон и старались... Следовать этому закону. Неважно, они знали, что его нужно поменять, и они вот при помощи вот этого вот умения общаться с мужчиной, да, умение поставить его на пьедестал и вдохновить, они могли влиять таким образом. Это не была манипуляция, это было влияние. Это очень грамотное влияние, которое не меняет нашу карму, не ухудшает нашу карму, не дает побочных эффектов, но тем не менее, наоборот, улучшает нашу судьбу, дает нам очень много возможностей в той ситуации, когда у нас нету больших возможностей. То есть по статистике возможности у женщины равны нулю, или там… Как, такая же возможность встретить мужчину, чтобы он понравился, и вы ему понравились. Это так же, как э, выиграть в лотерею. Да? Многие прожили жизнь, покупая каждую неделю лотерейки, и так и не выиграли. Да? то есть Здесь э, такая же ситуация, но если вы умеете владеть речью, умеете владеть комплиментами, благодарностями, вы встроили эти привычки себе в э, ваше... Э, сознание в подсознание и эти привычки уже рулят в вашей жизни, то наверняка ваши возможности очень мощно возникают, возрастают, да? и уже будет как у меня с одной попытки вам понравился мужчина и он будет вашим. Вот это очень важно, если вы понимаете суть. То есть что такое внутреннее состояние, внутреннее настроение? Это база, да, это та нижняя часть айсберга, которую как бы нам не сильно видно, да? но она есть, да? и которая мощнее, даже важнее, ценнее даже внешнего вида. То есть женщина в хорошем настроении, она может быть там, я не знаю, в джинсах и в майке, с пачканной краской, она только что рисовала картину, в своем творческом порыве. И вот в этом состоянии она выходит на улицу, останавливаются машины и говорят, девушка, давайте мы вас подвезем, только потому что у нее вот такое состояние и трансляция вот этого состояния и любой мужчина чувствует себя комфортно рядом с ней и неважно какая на ней в этот момент одежда неважно что у нее руки краской испачканы неважно оно вот это состояние вот эта ценность для мужчин и на сегодняшний день мужчины Особенно достойные мужчины рассматривают это как самую важную ценность. Но я думаю, что те, которые не сильно чего-то в жизни добились, им тоже не сильно нужна какая-нибудь царевна Несмеяна, да, которая будет плакать, хныкать, критиковать, предъявлять претензии и все остальное. Поэтому задумайтесь об этом, девушки, и продолжаем. Мы с вами увидимся в следующем видео. Ставьте мне, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на мой канал, я приготовила для вас очень много нового контента и буду делиться с вами трюками, секретами и всякими женскими тонкостями. Пока-пока.